как Алексей и в общем-то мы его убеждаем делать то же самое, я, чтобы он почаще я был Я больше и... скажу, что мы вообще планируем вас содрать с вас, ну и вы рады, ребят поделились опытом, там коробочка такая стоит, где мы уже начали, там микрофон у нас есть, камера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 объединяемся. все еще молот для бороды. Ну, нормально, но да, нет, вот. на самом деле, как бы хотел бы, но нет. Да. И самое главное сказать, что при нашей первой встрече Алексей сказал: мы делаем одно дело. Да, конечно. Мы свергаем. Да. Но, в первую очередь, а это, и все остальное у нас совпадает. Безусловно, его он не, не даст соврать. Мы тут развернули сразу все, показали, все включили, да? как да? у нас все работает, потому что и что нужно делать. Да, и, но, и для меня это было большой честью. Я сказал это в эфире Навальный, который олицетворяет для меня интернет. И Эдик всегда мне ставил Привет. Алексеев пример. Он меня спрашивает, а как вот это делается? Я такой, а, -а вот да, ты превзошел своего учителя. Нет, я очень рад, очень хочется перенять этот опыт. Я всегда, в общем-то, рад, когда кто-то делает что-то круче, чем мы. Просто потому что мы возьмем этот опыт. И раз люди делают одно дело, то все будут рад. Я, например, всегда готов поделиться, как деньги собирать, как там организовывать что-то, как расследование делать. Многие...